Всем привет, это обзор онлайн-фестиваля Geek Пикник, прошедшего с 6 по 8 августа 2020 года. Гик Пикник – это крупнейший научно-популярный фестиваль, посвященный современным технологиям, науке и творчеству. В этом году фестиваль впервые проходил в онлайн-формате. На многих трансляциях и лекциях вот такое и меньшее количество посетителей.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 можно в вне англоговорящей страны, и вам будет нормально. Я, кстати, никого из российских э, заменителей не вспомнил с таким уровнем, поэтому если вы посетите, напишите в комментариях. Потом идет B1, intermediate, средний. Средний уровень – это один из самых распространенных среди изучающих английский. И это не потому, что дальше просто сложно, это из-за того, что уровень для обычной жизни достаточно. Вы уже можете э, обсуждать общие темы, книги, посмотреть фильмы. Это как, я не знаю, нормальная спортивная фигура, ну, без кубика. Таня вам уже говорила, что среди знаменитых людей средний уровень, например, у Юрия Дудя. If I get я I'm ready to go there by foot. Uh -huh. Is there any artists in the world? Uh -huh. ready to go by foot? Если есть уровень ниже среднего, то логично, конечно, есть выше среднего. B2 – Это, например, как Синяя Собчак. Она достаточно бегло говорит, практически без ошибок, использует uh, разные грамматические конструкции, у нее словарный запас хороший и произношение тоже неплохое. A person who can influence millions of people all around the world should uh, fight for the rights of people, of human rights, and express its view of freedom, democracy, I think, and upstate. I think people should do what they feel in their heart. C1. advanced. Развинутых. А это максимальный уровень, которого, как правило, может достигнуть нет носителей. С этим уровнем можно общаться на любую тему без ошибок, понимать носителей с разным темпом речи и акцентами, грамотно писать и вообще еще перевозить But we can still tell you're not one of us. Пример человека с таким уровнем это как раз оксимирован. Такой уровень не всем нужен, но... сейчас секундочку, я скажу. При подключении к некоторым трансляциям предоставляемые видеоматериалы были настолько плохими по качеству, что на некоторых картинках невозможно было прочитать что-то. Все, а мы попробовали еще раз выйти в эфир. Собственно, презентация у нас готова. Все я предоставляю слово. Можно начинать, а все. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Я э, Сизеев Танен, Болгар, э, да, да, э, и давно связан с э, объемами счета медерных исследований. Впервые э, появился в вторг из человеке в 1972 году, а потом с 80-го по конец 87-го здесь работал с семьей, защитил диссертацию. А потом а, уехал а, в Софию, обучал там студентов. А, в 2013 году защитил докторскую и с тех пор здесь продолжаю работать уже в качестве ведущего научного сотрудника лаборатории теоретической физики. В моей лекции я буду говорить о одной специфической модели, я думаю, стоит назвать Ширкова Физио, где всего у нас переменной возможностью пространства. Засматривается гипотеза того, что было до начала большого взрыва и возможной эволюции Вселенной после него. Вот эта лекция основана на э, нескольких работах. Первая из них была Дмитрия Васильевича Шипкова. Вот я э, прямо покажу его, крупнейший специалист в области квантовой э, теории поля и физики элементарных частиц. Э, в своей работе он занимался. Исследование э, в рамках квантовой теории поля некоторые модели, которые принято называть ФИФ-четвертый, пространство размерности четыре, э, это пространство времени, три, нормально, как обычно, пространственные размерности, это маленькая идея, плюс время. И он заметил, э, все известно, что в теории поля все время какие-то исходимости. непонятные результаты, но за это, что если в этой конкретной модели вы э, будете думать, что при очень высоких энергиях размерность пространства времени меняется от э, 4D на э, а размерность времени меняется от 3D, извините, модель, э, размерность пространства меняется от тройки на единичке, то все эти расходимости уходят. Поэтому он предлагал рассматривать такие модели, игрушечные, конечно, Вселенной, э, в которой э, меняется размерность самого пространства. С время ничего странного не происходит. И вот там есть некие модели э, построенные на соединение двух цилиндров э, разных диаметров э, при помощи некоторого перехода. Э, потом этот переход можно сужить до площади нулевой толщины, а потом этот цилиндр сжать в линию, и тогда получается такая модель. Здесь трехмерное пространство, заполняющее этот цилиндр, а дальше следует одномерное пространство, не конец волевой пущиной. Вот это была идея Ширкова. Мне пришли рассказать несколько о себе, чем я занимался. Занимался я очень многими вещами, поскольку я физик-теоретик. Теоретическая физика это не наука, а это метод. И этот метод можно применять в любой области физики, да не только в физике. Поскольку времени э, мало, я не буду объяснять, э, чем я занимался э, в долгие годы в моей э, творческой жизни. Но только красным подчеркну, что э, я занимался устранением недостатка и инстинговской общей теории относительности, про которую я позже буду говорить. Что за недостатки? Там разные недостатки, но основной на мой взгляд э, вот в чем что он объединил пространство и время в четырехмерном многообразие для начала специальной теории относительности, а потом э, в присутствии гравитации в кривом четырехмерном многообразии пространства-времени. Ну, э, к сожалению, э, нам хорошо известно, что в четырехмерном пространстве мы можем двигаться э, в три стороны, скажем, с севера в юг с востока на запад и по высоте снизу вверх и обратно. Причем можем двигаться как нам заблагорассудится. А все пожалуй, вещи не так обстоят. К сожалению, я никогда не вернусь обратно по времени к, 20 -20, к своему 20-летию. А этот факт не учитывается в современных теориях типа специальной теории относительности и общей теории относительности. Кроме того, значит, это проблема необоротимости времени. Кроме того, появились новые проблемы, про которые я дальше тоже буду говорить. Темная энергия и темная материя, что это такое. И э, мы вместе с Дмитрием Васильевичем Ширковым, академиком РАН, э, начали заниматься э, вот про этим полем, про которое я уже говорил, модельными э, силами э, с, с э, разными э, с течением времени возможностями э, э, пространства. У меня как физика теория, как глубокое мнение такое, что физика есть экспериментальная наука и в возможности Смотря на возможности технологий, мы знаем физические величины, описывающие ли не, не, с некой ограниченной точностью. Нам дают только стоит модели, которые хорошо описывают природу при известной точности физических величин. А когда точность измерения увеличивается на несколько порядков 10, 20, 100 раз, мы обычно видим некие новые эффекты, которые не входят в рамках старых моделей, и надо строить новые модели. Это ответ не означает, что надо выгласить из области старые модели, поскольку они работают хорошо в своей области, в области своих границ, а очень часто новые модели не работают хорошо в области старых моделей. Примеют к тому классическая квантовая механика, о которой дальше будет тоже идти речь. И вот, возвращаясь к этой тематике, я... Почему я хочу для начала э, перечислить, у меня нет времени в деталях ходить, э, какими сведениями о реальной наблюдательной вселенной мы э, располагаем на сегодняшний день. Что мы знаем о нашей вселенной? Во-первых, благодаря усилиям э, многих исследователей, э, мы более того, что угодно показывается, космического корабля, который на сверхсветовой скорости путешествует в, в, в другую звездную систему, и для них это ну, это это, быт, это повседневность. У них даже... Мы принимаем гостей ежедневно с 9 утра до 6 вечера, если есть какой-то там, допустим... В Петербургом вообще не пролетает станция, и это всегда какие-то градусы на горизонте, да, вот, которые можно захватить, но мы знаем, что... Ну, вот. Как, так как мы занимались организацией таких э, сеансов э, для ребят это просто конечно незабываемое ощущение когда они слышь они могут задать свой личный вопрос и получить ответ и они прекрасно понимают они видят э, что, э, они видят что э, на самом деле как сказать, предложение, мы можем даже задержаться. Ну, кто-то, допустим, опардовает, но бывают такие случаи, мы можем задержаться, так что здесь особо каких-то таких проблем. Вот что касается радиолюбительства, я бы хотел сказать несколько слов, если вы позволите. Дело в том, как, как вообще история, возникновения. Дело в том, что муссомонаров, вот, которого мы еще все-таки считаем земляком, он радиоинженер, и как раз таки провел первую радиолюбительскую связь с борта станции Мир. И вот к нам а, региональное отделение Союза любителей России а, вышло с предложением создать у нас на базе нашего музея такую детскую коллективную станцию. А, пока, к сожалению, мы работаем на коротких волнах, а чтобы связываться с космонавтами, там уже нужны другие волны. И еще плюс нужны, а, нужно разрешение, чтобы с ними связываться. Вот. Ну, вот. Но, в принципе, это все решаемо, поэтому, я думаю, в будущем... А, появится у нас новое оборудование, которое нам позволит связываться и с космонавтами. В том числе, кстати, у нас был опыт уже в семнадцатом году, мы пробовали связываться с космонавтами МКС, тогда был у нас Юрий Маленченко. Mm -hmm. вот. ну, мы перезадать всего лишь пару вопросов, к сожалению, были такие технические проблемы, вот. но не все так гладко, но тем не менее мы попробовали, у нас получилось. Mm -hmm. Потому что в Санкт-Петербурге это тоже очень короткий сеанс радиосвязи. Ага. И, конечно же, это действительно согласовывается с Роскосмосом, с Центром управления полетами, это включается в программу космонавтов. Но для Санкт-Петербурга это всего порядка 8 минут. Потому что ага. над, да, над Петербургом вообще... Как я упоминал ранее, Качество и разрешение видеопотока во многих веб-трансляциях и лекциях очень низкое. Целью проектной группы, которую я веду в рамках лаборатории, назовем формирование более полной методологии, стал оборудоваться разработки иностранных вот устройств, как виталоваться, так и производственных, и их последовательный вывод на рынок. Целью нашей проектной деятельности является, кстати, полный цикл разработки, а то есть проходение всех этапов, от формирования идеи нашего инновационного решения, до его реализации и последовательной коммерциализации, выходом на последний момент. Да, это тоже у тебя.